Стереотипно к сетевому бизнесу осталось старое поколение, которое помнит Гербалайф, Амвей, все клетчатые сумки и много-много другое, когда телевидение очень плохо отзывалось о сетевом бизнесе. Сейчас, если привлекать молодежь от 23 лет до 30, эти люди даже не знают, что сетевой бизнес это плохо.